Интернет-магазин Инструмент-Центр Сегодня у нас в виде обзоре автомобильный набор инструментов от компании HANS ТК-124Е Набор профессионального качества выпускается на острове Тайвань Наборы HANS имеют пожизненную гарантию Начнем с упаковки вот такая упаковка идет с набором То есть кейс пластиковый сверху вот такой. Полноценная коробка плотного картона Здесь указывается комплектация набора Лайфтайм, то есть произведена гарантия. Указывается, что две крышки кейса рассоединяются, то есть можно использовать отдельно в тележках инструментальных. Оказывается, что сделано на острове Тайвань. С обратной стороны модельный ряд инструмента ХАНС наборов. То есть, если кто хочет еще подобрать отдельный набор. Прокладка, которая ложится между двух крышек. Тут очень качественная в наборах ХАНС идет. И так комплектация указывается. Начнем с трещоток. Две трещотки под 1,4 и под 1,2 дюйма. Трещотки на 36 зубьев. Есть реверс переключения. Есть быстрый сброс и одевание головки кнопка. Трещотки разборные, то есть внутренний механизм заменяется. Рукоятка полностью пластиковая. Длина трещотки под 1,2 дюйма 260. Маленькая длина 155 мм. Есть логотип ХАНС на пластике и номер по каталогу. Номер имеется у каждой единицы инструмента в наборе. Особенность трещоток ХАНС, они идут с такими вот монетами. Для чего сделано? Для того, чтобы трудно на месте, если вам нужно докрутить, чтобы вы не делали движений, просто берете пальцем, докручиваете гайку для удобства. Щетка маленькая, также идет с монетой. Два воротка под одну вторую дюйма, под одну четвертую, под одну вторую. У нас 300 миллиметров, под одну четвертую и длина 110. Как видите, переходник на воротках черного цвета. Это хромалюминиевая сталь, то есть здесь идет он усиленный. Так, карданы, два кардана, одна вторая, одна четвертая. Также квадрат внутри, имеет черный цвет, хромо сталь и заклепки также. Здесь идут не винты, а идут заклепки, то есть карданы неразборные. Две сничные головки 16 и 21 миллиметр, внутри имеют резиновые вставки. Удлинители, четыре удлинителя. Под 1, четвертую 2, под одну вторую также два удлинителя. По размером 1 вторая. Большой 250, маленький 125. Под одну четвертую маленький идет 100 мм. Вернее, э, самый большой 100 мм, маленький 50. По два удлинителя на счет. Так, дальше. Набор Г-образных ключей. Три ключа шестигранных. Так, головки. Головки длинные у нас. Общее количество здесь 10 штук. Здесь они только на 1 четвертую, на маленькую трещотку. Самая большая на 14. Головка длинная. Самая маленькая у нас здесь на 4 миллиметра. 10 штук головок длинных под 1 четвертую дюйма. Головки короткие. Под 1 вторую у нас 17 штук ряд. Под 1 четвертую 13 головок. Вес головки... На 32 мм. А здесь составляет 245 грамм. здесь такая увесистая. Полностью идет гладкая. Сверху глянцевый цвет. Снизу матовый. 32 мм. Логотип Ханс. Надпись Ханс. И номер по каталогу. 44 Особенность данного набора, что здесь кроме 32 головки, обычно в обычном наборе она идет самая большая, Здесь мы имеем еще одну на 34 и самую большую на 36. Головки торкс. Они здесь под 1,2 дюйма, под большую трещотку, под маленькую нет. 8 головок торкс. Е8 самая маленькая, самая большая здесь Е22. Как видите, торкс головки идут с вот такой вот Насечкой посередине. Шестигранные идут без насечки, гладкие. Два держателя под биты. Под одну четвертую дюйма, под одну вторую. Соответственно, есть биты, которые вытягиваются из набора. В таких вот держателях. Вот под одну вторую у нас 18 бит. Райп, торг с отверстием шестигранные, две крестовые и две шлицевые. Берем бит, устанавливаем переходник. Ну, дальше ли перечетка или вороток подсоединяется. И биты под 1,4 дюйма. Общее количество 19 штук. Есть также переходник под шуруповерт. То есть можно подставить трещотки или биты через переходник и использовать шуруповерт. Торг с отверстием, шлицевые, крестовые и шестигранные. Используются с переходником. И также можете подсоединять вот такой вот отверточный держатель сюда. Отверточный держатель используется или с головками под 1,4, или через переходник с битами. Также можете подсоединить сюда и трещотку. Или вороток. Рукоятка здесь тоже пластика. В верхней крышке набор ключей комбинированный. Общее количество 13 штук. Размеры 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 и большой самый на 19. Четыре ключа шарнирных. Так, размеры у нас 8, 9, 10, 11. Дальше 13, 12-13 и 14-15. Это ключи шарнирные по размерам. И еще один отверточный держатель. Вот здесь он идет уже с реверса. Переключение право-влево. Рукоятка разборная. Здесь вы можете хранить биты. Магнитный держатель здесь идет даже. Сейчас попробуем бить, уставить. Да. То есть магнитный держатель идет. Все точно. Полноценная, полноценная отвертка получается. Так, по инструменту все показал. Материал затопления хромбана, девайс, сталь. Кейс пластиковый, темно-зеленого цвета. Логотип ХАНС есть также внутри кейса ТК-124 HANS. Замки здесь. Ну тут замки, конечно, очень такие пло скажу толстые, мощные, мощные, да, вот металлические, они съемные идут. Назад одевается. Инструмент э, здесь э, не глянцевый, здесь Половина инструмента идет глянцевое напыление, антикоррозийное. Половина идет матовое. В верхней крышке инструмент хорошо держится. Единственное, отвертку вставляете боком, потому что если вы вставляете ее вот ровно, вот так, она проваливается, ее мы вот так, в боковой части. Тогда она хорошо плотно прилегает. На верхней крышке у нас Логотип Hans, металлическая такая пляха, очень красиво исполнена. И металлические замки. Кейс, вес набора 9,7 кг. Высота кейса 9, длина 37 с рукояткой, ширина 45. Рекомендуем назначить к покупке инструмент Hans. Пишите свои комментарии, ставьте лайк, кому видео помогло с выбором набора инструментов. Ну и за лайки и за подписки у нас хорошие скидки в нашем интернет-магазине. Спасибо, до свидания.